Сотрудничество органов власти и частного бизнеса в рамках концессионных соглашений ведется по всей стране. В одних городах строят социальные учреждения, в других объекты транспортной инфраструктуры. В третьих обновляются существующие предприятия. Так, например, у наших соседей в городе Радужный. Осенью 2016 года здесь подписали два концессионных соглашения. По ним объекты горводоканала были переданы во временное управление В частные руки. Концессионное соглашение заключены с акционерным обществом «Горолектросеть». Здесь был открыт филиал в городе Радужном с привлечением к работе граждан города Радужного ранее, которые работали в унитарном предприятии «Горводоканал». Они все были приняты на тех же условиях. Заработная плата не изменилась, наоборот, на протяжении полутора лет работы с концессионером даже увеличилась. Нижневартовская гора Горэлектросеть за полтора года уже вложили в сети водоснабжения «Радужного» 19 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций за весь срок действия концессии будет полмиллиарда. Выполнена модернизация канализационных насосных станций. В настоящее время заканчивается проектирование, согласование проектов реконструкции канализационных очистных сооружений, водочистных сооружений и в следующем году мы приступаем к их модернизации по этим проектам также ведется работа по госэкспертизе проекта перекладки магистральных или внутриквартальных сетей водоснабжения города в объеме 27 километров это будет замена металлических труб отслуживших свое на современные пластиковые трубы если бы Администрация не заключала конституционное соглашение, мы бы сегодня практически все деньги бюджета тратили бы на жизнь и обеспечение города, потому что сети за 33 года пришли в ужасное состояние, даже можно применить это слово, именно ужасное состояние, поэтому для города Радужного это просто выход из ситуации. Сегодня Радужный готовится снова подписать еще одно концессионное соглашение. Система горячего водоснабжения нуждается в срочном капитальном ремонте. В бюджете на это денег нет. И вновь единственный выход ⁇ это привлечь инвестиции в город. В рамках концессии планируется строительство новой котельной в одном из районов города Радужный. Также перекладка тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения внутриквартальных для улучшения качества водоснабжения и теплоснабжения потребителей. Тоже запланирована достаточно большая сумма на это все. Мы будем ждать решения губернатора подписания договора. Все это позволит обеспечить в рамках концессии на территории Радужного не только стабильную работу жизнеобеспечивающих предприятий, что крайне важно для северного города, но и более качественные услуги для самих жителей. А теперь вернемся в наш город. Гор электросети также выступили с инициативой взять в концессию и нижнеуартовские объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения. У нас ситуация с коммуникациями и оборудованием лучше, чем у соседей, но износ их также превышает 50%. И чтобы поддержать их в работоспособном состоянии и при этом строить новые объекты, необходимы серьезные деньги – почти 4,5 миллиарда рублей. И эту сумму готовы вложить гор электросети в ближайшие 25 лет. Лет по концессионному соглашению? Да, вода, вода есть, тепло есть, все это я прекрасно понимаю. А обслуживание аппарата, так скажем, да, они устарели, и их нужно менять. А денег нету, потому что прибыль использовали на текущие, так скажем, ремонтные работы. Что в данном соглашении является, в принципе, привлекательным и что понравилось общественникам и, в принципе, всем, кто погрузился и разобрался в данной концессии, а не посмотрел на нее поверхностно, в том, что потенциальный инвестор предлагает вложить 2,5 миллиарда рублей в ближайшие 5 лет. То есть это будет не мероприятие в счастливом тридцать седьмом году, которое мы сейчас не сможем оценить, а инвестор понимает, что вкладывая в модернизацию, в, переоб... в переоборудование нашего комплекса, Именно сейчас 2,5 миллиарда рублей он получит ту энергоэффективность, которая позволит ему потом получать доход. Но пока это все лишь частная инициатива. Чтобы говорить более предметно, необходимо решить ряд вопросов. Один из них – возможность увеличения платы за коммунальные услуги не на установленные региональной службы по тарифам 4%, а чуть больше. И общественный совет принял решение рассмотреть и направить для рассмотрения Думы данное предложение. А, чтобы вы понимали, дальше а, Дума города тоже рассматривает данное предложение и направляет его губернатору. Mm -hmm. То есть это не принятие решения о том, что увеличивается тариф. Нет, это просто лишь рассматривается возможность допущения этого роста. После этого губернатор направляет а, этот документ в том числе и в РСТ, и вот уже РСТ, потому что Устанавливать тарифы и до концессии, и после концессии будет исключительно региональная служба по тарифам, никто иной. И только региональная служба по тарифам рассматривая мероприятия, затраты, предложения, принимает решение, будет ли рост тарифа и насколько он будет. Это просто процедура. Если региональная служба по тарифам откажется от повышения цен, то частная инициатива так и останется инициативой. И концессионное соглашение на этих условиях никто заключать не будет. А мы останемся с сетями старым оборудованием и продолжим самостоятельно регулировать температуру воздуха в своих домах при помощи открытых окон. Ведь денег, а объем составляет почти пятую часть бюджета города, на современное оборудование взять будет негде. Ольга Баскакова, Сергей Зайкин, телеканал «Самотлор».